Если вы играли в танки, то наверняка у вас была такая ситуация, что ехать до точки вначале долго, врубаете автопилот, прицеливаетесь куда ехать и печатаете кому-нибудь что-нибудь в чатике. Но можно наехать на камушек, врезаться в стену, еще что-нибудь. А танк-то продолжает ехать, потому что вы печатаете. Нет, ну, в принципе на пятерках я бы с ним погонял. На четверок просто, нет. Да что ты здесь стал вообще? Да б... убери ты свой тазик, блядь, туловище безголовое. Цик, он отбитый какой-то. На глухо похоже. Он еще стреляет. Ты с кем воюешь, блять, придурок? Нахуенно на свет. Главное, если сейчас выстрелю, мне еще и бандадут. дадут. Вот что с ним делать? Молодой человек, вы не туда ехали. Я вам дорогу покажу. Да-да-да, вам туда. Туда-туда-туда-туда. Да точно туда. Молодой человек, и идите там походите. Вы там полезнее будете. Это гравитация все. Сука бессердечная. Не, ну ты в курсе, кстати, что мы с тобой только двоем поехали? Больше никого нету. Ну точнее, еще гусек впереди, но он сейчас дох. Я перевернулся. Я перевернулся. Ты как упал там. Блять, помогай, знаешь. Ты что, я что ли? Сука, как ты упал, блять? Помогай. Да я помогаю, видишь, мечью, блять. Я, в принципе, я пока стреляю, я пока стреляю. Куда ты стреляешь, Лео, блять? Я не могу сориентироваться, где... Ты где ты на лежишь, блять? Блять, сегодня бездать. Ну мне тоже теперь.. На нахуй, Тут нас убить успел, зачем <сOR> лег? Как я Опа. Опа! Нормально. Нет, в принципе, мне ну, тут, тут еще можно повоевать. Вот эту гуська сейчас заберу, уже проще будет 6 на 10, конечно, такая ситуация. Светляки уже у нас по базе бегают. За приворком за домами его не сниму отсюда, конечно. 6.11 уже. В смысле? Я думал, кто мне светит. Тут орел из гнезда выпал. Из 3, возможно, топ. Ну давай, топай сюда. Тебя жду маленький, давай. Нака! твою мать. Цветляков опять нет, придется мне светить. Не, обзор-то как бы нормальный, но танковать нечем, и скорость хировый. Еще и полено в жопе! Не, ну нормально вообще. Чем мне дерево жопе <laughs> застрял? дерево, даже не пенек дерево. Нихереть маскировка. Хочешь спрятаться за деревом, стань деревом. В принципе, все бы ничего. Только тут одна внештатная ситуация. У нас есть союзник очень упорный. Который творит ебаную дичь. Он просто прет труп. Просто прет труп. Не останавливайся. Просто прет труп. Он просто его тащит, укрывается и выстреляет. Это просто мегамозг какой-то. Он уже на горку затащил. Просто посмотрите, как он старается убежать. Даже мертвый. бедного светляка прям на небальнике читается, блять. Помогите! Интересно, этим деревцем меня увидят или нет? Вроде нет. Ты это то без засвета лупишь, тварь? Ты какой продуманный, а? Он просто по дереву стрелял без засвета откуда там, отсюда или отсюда и или отсюда, или отсюда? А -а -а. так и задумывалась так тоже должны были все проехать если никого нет можно просто на горку подняться хоть нашим помочь А что за вентилятор такой? А да как целится теперь? Э, отцепись! Так он не отваливается. Отвались, ты сволочь! Что за бред вообще? Че такое? Короче, я антенну нашел. Для усиления радиосигнала. Сейчас еще муз тв поймаю. делает вражеская антенна была. Позиция, прямо таки скажем, не очень интересная Дома ломают Ты меня спалил, я не пойму Блять, ты, ты как что, пролез? Э, шабул да, блядь Ниндзя, сука, мимо светлый А вот этот приятель мне прям не нравится совсем Я на перезарядке не... ничего сделать не могу Отличное соседство. Зук, он сюда катит. подержите его. Пусть он передумает. закон же не передумает. Фух. Не, ну. С прожета надо что-то сделать, а вот с ясто я что делать буду? Он же почтовый ящик когда сюда дает, он меня сомнет просто. Ну, выходи. кысь Выходи, маленький. Ходи, полностью заряжен, я тебя разрежусь. Выходи. Я прям чувствую этот е рядом. Как кирпичный завод во мне строится, тоже чувствую. Вот он. Э, э! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я с тобой не воевал. Я, я мух отгонял. Я, я мух отгонял. Вообще здесь никого нету, блять. Все, я в доме. Экипаж ушел, это муляж стоит. Все, мужики, не трогайте. Не трогайте меня. Еще теперь делать? К этого бы снять как-нибудь Ну, домик, прости. Иди в ангар, блядь. Не, ну чем мне с этим делать? Надеюсь, он мимо пробежал. Надеюсь, он не злопамятный, он мимо бежит, сейчас и пойдет и там спитер. Так он на меня едет, мужчина! Это не я был! Я вообще ничего не трогал. меня вообще он горохом заряженный, видишь? Я я тебя даже поцарапать. Да сука, да куда ты едешь, блядь? из Изыди. Явись, евись, блять. Ну-ка, отстань! Отстань от меня, блять. Я, я в домике, блять Я за закар... Чё, да выёбывался, пёс. И снова всем привет. А я продолжаю танковать. Ни во что другое играть просто не хочется. Прям физически не хочу. Вот валяется рядом VR, игр штук 50 для него, а ну тупо не хочется. Вот сел в танк, расслабился и вообще все пофиг. На этот раз я вам нарезочку подготовил из всего отснятого материала, что валялось. Полноценную катку собрать нельзя было, а моменты были забавные. Ну, там, напишите в комментах, как вам нравятся эти нарезки или нет Или целиком лучше катки делать Подписаться не забудьте, соответственно, лайк поставить я чтобы для вас все старался, делать, ты понимаешь Всем спасибо, пока Служа! <музыка>